Красная верхняя полоса характеризует армянское Нагорье и многовековую народа за свое существование. Синий цвет выражает желание мирной жизни, оранжевую любовь к труду. Также у цветов армянского флага есть более упрощенная трактовка. Красный цвет – кровь армян, пролитая в периоды период войн, и генотида синий – чистое небо над страной, оранжевый плодородные земли. Кстати, герб в имеет такое же цвет, цветовое сочетание. По комплекту служили основанием для вооруженных родов хозяйственных семей. Эти символы, отворяющие мудрость, благородство, силу, власть, способность справедливо управлять государством. Государственный Берлии содержит несколько основополагающих элементов. Главный из них большой диктукленный кризис щит, удерживаемый с обеих сторон Орлов Минько, и он символом многих потомственных дворянских родов — Армении. Он висит вольер на могущество, силы и готовность защищать свои интересы однопадами и приятелей. Щит разделен на четыре части каждой дни, которые представляют царские династии. Их изображение говорит о почитании национальной истории. В центральной части изображен маленький щит на его ярко-оранжевом фоне, но... полный ноев ковчег. Солклассно-армянской интерпретацией обивесных сказаний, пережив потом и несколько людей. из любительного судно-построенное ноем остановилось именно в этом месте. Достопримечательности Армении. Армения расположилась на высоте от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. На одной географической широте с такими странами, как Испания, Италия и Греция. Армения проликает численными историческими и природными достопримечательностями и сухим континентальным климатом. Здесь множество прекрасно сохранившихся древних храмов и монастырей, конкурируют с церквями современной постройки. Огромное количество музеев разбросанных по всей территории Армении открывает туристам, туристов мало знакомого с историей страны совершенно новые ее стороны. Сегодняшний просто Возможность ее представить в главные Это систематически упорядоченные художественно оформленная оформленные лестницы, скульптуры, фонтантов, святники на склонах Канакерских Монастырский комплекс Нараван. Жемчужина на религиозной архитектуры, расположенный в 120 километрах от Ливана. Он привлекает туристов целью в мире 13 века на фоне пейзажей, от весных красных сгалущей реки Арпа в поселке дерунг Гора Арарат. Арарат состоит из двух монголитских конусов, общая подвижность. Подножие, которое составляет около 130 километров. соединяет друг с другом сандарку Маламская сезонина. А расстояние между вершинами составляет 11 километров. Монастырский комплекс Вихарки заложены в IV веке. Часть монастырии и церквей выдолблены прямо внутрь скал. Комплекс комплексе и окружающие его скалки находятся в ущелье и их город. Вся эта местность включена в список ЮНЕСКО. Армянская литература на протяжении всей своей истории литература Армении менялась, отбирая в себя новые и соответствующие группам времени. Сейчас мы можем изучить огромное количество трудов, Авторов прошлого и современности из сквозь временное развлечения все-таки увидеть вниз, в каждом из них неизменную любовь к родине. И форте загрехания отливавшегося питью. Примерно современной литературы является нарядная горя. Нарядная горяка российская писательница оказывается происхождения, когда с 14 января 1931 -го года в городе ГРС. Куд литературного признания Нареная в горя с того, что. Добавила свою страничку в популярном журнале. История про Манюни за Дома Гайна Рене, Третья слова писатель Солария Гайна. Результатом сотрудничества стало появление на свет трех книг в Манюни-Артуре. Манюни, пишет фантастический роман и «Поноема шерла». Мы вам хотим представить стихотворение армянских поэтов и их пословица. То есть не их, а пословица. Ты писер не ждет меня никаких, пишу, а слова, как чужие, скучно, скучные холодные бестрочка скупых, как будто их пишут другие. Раскрыться душой я не могу, страдания своих не стесняюсь, Несленных быть не хочу не могу. Льва. Скучаю по Тебе, моя Ливанка, Забыть Тебя не в силах, не сумненно, И, поведав закаты многих стран, Твоих закатов души осудею. Фидал умер. Постучишь от дверей, чтобы она открылось. Согласись на малое, получишь больше. Стыдно жить и в бедности обгрези. Еще раз. Стыдно жить не в бедности обгрези. Длинный язык укорачивает жизнь. Вместо того, чтобы раскрывать рот, дороской глаза. Беги от той воды, которая.. Где о той воды? Которая не шумеет, я вижу Давай, не бойся, бери и не стыдись. А теперь самое интересное. Мы вам хотим представить национальные обмянские костюмы. Показатель разноцветные платья разные цвета. существуют.